Всем доброго дня кроме оркообразных этим существам советую вообще отползти в туман подальше а сегодня я вам представляю самое маленькое устройство по вихревой медицине это я сделал еще несколько месяцев назад когда появился 3d принтер но все никак не было времени вам его показать. Но сегодня подробно распишу. Это полностью готовые изделие. Единственное, что пока не определился с выходными разъемами. Я все еще года два назад все задумывал, как бы сделать универсальный стыковочный узел. Но пока все колеблюсь. Что именно. Поэтому пока временные разъемы для внешних излучателей. А так это полностью готовое изделие. Здесь находится тор, трефиляр, аккумулятор, генератор, зарядка. Все как я делаю обычно. И фактически он почти в два раза меньше, чем, например, вот это устройство. Его еще можно было бы на миллиметров 20 сделать еще короче. но Я там пока не заморачивался. Сейчас все покажу. Чтобы было понятно, что на самом деле все работает. Да, показываем. Конечно, некоторые особенности в нем есть. В том, что он немножко слабее, чем, например, этот вариант. Так как Пришлось все ужать по максимуму, но тем не менее он полноценно работает, выполняет свои функции и за несколько месяцев показал свои какие-то результаты. Как видите, мощности достаточная, хотя она и меньше, чем вот в таких новых системах с 88 -71. Здесь тоже, конечно, стоит 88 но мощность выдаваемая наружу примерно соответствует, как на старых, добрых, тогда 70-56, которые уже стану, начинаем забывать. Значит, система состоит из капсулы, вот я вам ее показываю, пока не вытаскиваю, чуть позже. Тут полностью, как я уже сказал, все находится, причем в довольно свободном состоянии. Аккумулятор там стоит вот такой вот, 18350 я их уже неоднократно тоже вам показывал и использую вот в гибридах, в те гибридные яйца, которые я делал, ну и такие вот более-менее миниатюрные устройства. Обычно там я ставлю их по два, здесь стоит, конечно, один. Есть вариант такой, что вот он на 900 мАч, довольно-таки оптимально. Вот этот на 850, вот он так должен быть он немножко меньше диаметром. Меньше размером, так как он бескорпусный. То есть, если этот в корпусе, тот этот бескорпусный. И 850 мАч. Тоже очень неплохой. Вот буквально вчера получил аккумуляторы. С зарядкой вот такой набор. С Алиэкспресса, естественно. Я больше, честно говоря, из-за этого прибора и их заказывал потому что аккумуляторы как я и думал они не очень такие оптимальные то есть это 16 340 а это 18 350 и вот эти имеют емкость 900 мАч а эти всего 500 ну если две штучки куда-то и вставлять то будет 1000 тем не менее вот эта зарядка получается, И вот этих 8 аккумуляторов. Вот две кассеты по 4. Они получились чуть больше 10 долларов. Если посчитать, что это по доллару, то за пару баксов приборчик, который может заряжать сразу 4 аккумулятора, в общем-то неплохо. Причем от USB. Единственное, что я тут же его доработал, поставил дополнительные разъемы, вот... Сишный разъем usb и два таких вот на внешние, чтобы можно было подключать, к примеру, вот такие аккумуляторы 18650, ну или какие-то другие, которые заряжаются на 4,2 вольта. Он, конечно, не годится на 4,4, 4,35 это вот как раз для прошлого поколения разработок. Вот, если понравится, то еще там пару разъемов добавлю. По крайней мере, у меня не хватает Аймаксовской зарядки для того, чтобы многие аккумуляторы заряжать, разряжать, проверять. Ну, по крайней мере, вот для испытаний он у меня в основном. А что-то другое применять... У меня есть вот свои зарядки, но их все равно не хватает. А вот это вот как раз очень оптимально. Причем заряжает небольшим током, где-то около 450 500 мА. Поэтому само а то. Не спеша включил его и пускай заряжает. Хоть 4 аккумулятора. Вот такие аккумуляторы я раньше брал, еще в начале года они стоили не очень дорого, даже мне удавалось их брать 10 штук по 13 долларов, но к сожалению, вот в связи с известными событиями, сейчас аккумуляторы сильно подорожали, чуть ли не в два раза, вот сейчас немножко стала цена падать, а был пик, вот, и я их не брал, например, сейчас вот такие, где-то можно взять чуть больше, чем за 20 долларов 10 штук. На Алиэкспрессе тоже могу скинуть ссылку на них. По крайней мере, в них уже есть вот отводы удобнее, чем вот с этими еще возиться. Надо как-то думать, как их... Паять их напрямую нельзя, только сваркой. Вот так, что по аккумуляторам, вот, например... Сюда, вот это мои прошлые, которые я в прошлом году, когда у меня еще не было принтера, то я вот вам показывал, делал такие, такие. Вот такое как-то показывал, но так внутренности не показал. Вот, ну, я уже не раз показывал, да, как оно работает, вот. Вы видите. А так это вот здесь два аккумулятора. Вот таких генератор. Это сама зарядка. Корпус зарядки скрывается он несложно. Вот то есть стандартная стандартный Powerbank. На два аккумулятора он обычно приходит вот такой пустой, а стоит чуть больше доллара, поэтому вот готовая. Правда, тут USB, еще микро стоит, уже устаревшая конструкция, но еще годится. И вот два аккумулятора. И все сюда помещается как раз. Вот, если присмотритесь, вот генератор даже еще и с радиатором керамическим. Выключатель, разъем и сама зарядка вот штатная все это все нормально работает но это все было в прошлом все из-за того что у меня не было принтера но тем не менее у кого его и нету то вот можете использовать вот такие корпуса еще раз покажу Все помещается и даже еще место остается вот таких два аккумулятора например сюда можно поместить вот зарядка самая лучшая, которое я вам говорил вот генератор выключатель разъем все может поместиться сюда спокойно вот у меня вариант такой же я вам тоже наверно показывал Это было собрано вот наподобие вот такого аккумулятора. Ну, тоже. Ну, здесь еще старая зарядка. Старого типа. И генератор. Ну, опять же, выключатель. Разъем. И, как я говорил, это уже почти для меня в прошлом. Так использую иногда, изредка. Сейчас основа основ получается вот такого типа. Или такого типа ну или то что я вам показывал вот капсулы и другие на днях еще покажу на посох значит как это все можно использовать вот я вам показывал уже в прошлых выпусках вот такие излучатели Просто подсоединяем. Конечно, если будет стыковочный узел, тогда это можно будет унифицировать. Вот, включаем. Вот, опять же, можем увидеть немножко слабее. Но тоже вот как видите я в прошлом выпуске это вам уже показывал эти нюансы и вот такая унификация для чего она вообще нужна вот опять же вот эти длинные ленты которые с такие же вот излучатели, я вам показывал уже это это фактически готовый посох вот прямо карманный вариант то есть уже стыковать не буду но вот это вот разложили одно плечо второе плечо подключили все вот у вас готовый посох подвесили куда-нибудь или на кровать положили рядом параллельно телом вот вот например тоже когда-то показывал вам вариант жезла толстого Тоже подключаем. И вот только вот так стыкуем, только я говорю, через нормальную стыковку. Пока я вот так вот. Вот не буду долго с этим возиться. Опять же, вот есть и такая конструкция. Для чего она может предназначаться, догадываетесь сами, фантазируйте. Но в некоторых случаях она может очень что-то решить. Вот тут слабо, Да, видно, светится. Не светится. Вот такая система, к примеру, да, вот тут я почти вот так сделал. И вот те прошлые жезлы, которые раньше надо было подключать через вот эти генераторы, вот такие внешние, или еще более внешние, там, от 220, которые питались. Вот, вот, вот, тут трифиляр. И теперь такая конструкция, в общем-то, даже особо не нужна. Вот. Убираем это все. Раз, стыкуем, если это надо стыковать. Или это может быть уже стационарно сделано. Например, если мы возьмем трубу 32, вот как это. Вот остальное внутрь спирали или берем длиннее чтобы вот на длину в это 50 сантиметров труба вот она конечно получше будет вот такая белая не серая серая это совковые а белые это вот например польский у нас продаются 32 32-ка. но стенки здесь потолще вот 18 миллиметра здесь по миллиметру так что немножко надо пересчитывать ну факт то, что вот она как раз на 50, как раз может быть нормально для позвоночника и даже шейных позвонков. То есть вот сюда вставляется вовнутрь вот такая капсула полностью. Здесь внутри спираль, в которой делается вот так вот. То есть, если у меня в тех вариантах, вот в таких внутри тоже трубка. Вот такая вот. На ней спираль, и я его внутрь вставляю. То есть здесь наоборот. Вот эта же трубка 25-ка. Вставляем 32- -ку. и тут как раз еще есть небольшой зазор. Вот это вставляется сюда, к примеру, длиннее, только это вовнутрь. И вот у нас готовый жезл довольно таки практичный становится готовой полностью только заряжаем когда надо вот, или вот это берем значит внутри стоит вот типа вот такая вот оправа ну, я рассчитывал на такую трубу на эту чуть-чуть надо почти на миллиметр диаметр на полтора меньше вот, и вот правда это у меня укороченный вариант и частота очень высокая получилась поэтому тут надо длиннее ее. сейчас увидите то есть вот такая конструкция может быть абсолютно готовым полностью жезлом ну опять же вот можно подключать вот такие, если вы помните, тоже когда-то вам показывал. То есть вот прямо сюда. И вот у вас уже что то пол, полупосоха, полу-посоха, полу-какого-то там излучателя. Вот, или между ними, или так вот. Или вот как у меня был вариант вот такой, вот если помните. Тоже. Ну, это все надо экспериментировать, все заниматься. Ну, факт то, что если сделать универсальные... Стыковочный узел, только вот тык-тык-тык, куда надо, вот сменную насадку. Даже вот, к примеру, те яйца, которые я вам показывал. Вот, к примеру, тут внутри тоже делаются какие-то там обкладки с двух сторон. Или, стык, или так, или спиралью спирали, или нахлест Ну, факт то, что вот вот так раз, щелк, и вот у нас готовое устройство, которое мы можем куда-то там прикладывать. Так что очень много чего можно сюда подключать или вот каким-то образом использовать. Ну или прямо жезл такой, или прямо сделать посох такого вот, типа, как раньше я делал, то что такого диаметра 32, но эффект у них меньше на 32, чем вот на 50 в трубе. Так что все-таки желательно 50 использовать. Вот я вам показываю внутренность. Ну, так как я делал макетный вариант и все никак нет времени сделать полноценно вот пока вот так тем более что как оказалось я рассчитывал где-то 370 380 килогерц ну поверхней границы пройтись но получилось 4 420 так как все-таки из-за того что диаметр здесь очень малый как внешний, так и внутренний результате и оно размазано, то поэтому частота из-за уплотнения повышается. Но, по крайней мере, вот я хоть попрактиковался и с частотами более 400 килогерц Как видите, вот здесь опять же трифиляр. Это обязательная моя система в таких устройствах. Все плотненько намотано, слой в слой. Ни один слой не разрыхляется. Все четко. Туда-сюда, туда-сюда. И вот тут аккумулятор. Сюда вставляется вот этот. Вот генератор. С радиатором небольшим, керамическим. И зарядка. Выключатель. Вот все устройство. И причем... Я еще тут, я говорю, легко, свободно все делал, еще так не уплотнялся. К тому же, если брать, есть еще аккумуляторы такие 26-350. То есть в диаметре они на 8 миллиметров больше, чем вот такой аккумулятор. Но емкость у них получается 2000. То есть чуть больше, чем два раза. У этого 900, а там 2000. Но стоимость у них просто бешеная. То есть, если емкость увеличивается в два раза, то стоимость там почти в четыре раза. Очень дорогие получается. Раньше они как-то еще до заварушки стоили где-то там 6-7 долларов за одну штучку. И то меня это так не очень. А сейчас они около 10 выше стоят. Одна штучка. Поэтому дорого пока. Вот сейчас цены будут, если снижаться вдруг, то тогда можно будет и такие. 26 брать, потому что они более, так сказать, тут более лучше подходят. Так как 900, все-таки, это на с 2,5-3 часа работы устройства. Ну, если это пользоваться нечасто, то на ну, несколько дней хватает. А если все-таки довольно часто и много народу, то, конечно, этого маловато. Все время надо заряжать. А тут... Получится если 28, вот, тут значит у нас 32, здесь где-то по миллиметру стенки, то есть получается 30 и 28, это еще получается для того, чтобы вот где-то в миллиметр у нас стаканчик вот заходил, ну чтобы все это было в одном узле находилось. И вот этот аккумулятор, тогда будет вот примерно такая. 130 миллиметров длина 32 диаметра а если мы вот в этом варианте будем использовать то тогда это можно вот это все сжать где-то там на сантиметра два, даже больше но учитывая надо что мне еще частоту надо будет опустить все-таки до 380 хотя бы то, то где-то мне надо сантиметр будет эту втулку увеличить в длину я же больше никак ее не могу увеличить. Только в длину. Да, и из-за того, что она вот в таком виде, я же вам когда-то говорил, что идеальный тор, когда сечение квадратное. То есть, когда мы его разрезаем вот здесь по сечению, и вот у нас квадрат, это вот идеально. Вот здесь это уже не совсем. Я вам уже говорил, что процентов 10 мощности здесь теряется. Из-за того, что вот он такой, а вот не, не такой, как раньше мотались, Как вот в этих случаях у меня тут здесь получается потеря где-то процентов на 10, но учитывая, что мощность генератора значительно выше, чем в обычных ТДА 7056, поэтому это в общем-то не столь страшно, тем более трифиляр, трифилярная намотка. Здесь же уже потеря где-то процентов 20, но это тоже не особо важно. Так как все равно запас имеется, а большую мощность иметь, но ну, тем более если вот это использовать для позвоночника или каких-то других более таких контактных вещей, то мощности не нужна, надо более нежно ко всему относиться. Поэтому это не столь страшно, и эта потеря она соизмерима. Вот, естественно, если еще уже это все делать, то это будет еще большие потери, но, по крайней мере, я вот это все проверил, несколько месяцев, все это испытывалось, и, да, направленность, получается, оно довольно таки вот здесь вот, направление, вот, вот если использовать именно вот это, если в таких торах, конечно, как обычно, ну, грубо берем вот это, оно ж так мы и кладем куда-то, то здесь вот оно, получается, уже соотношение диаметра и длины, уже длина больше. Но вот именно направленность, вот здесь излучение довольно-таки мощное получается. Это, получается как бы пучок. И этот пучок, он достаточно, ну, может тут еще из-за того, что все-таки выше 400 кГц еще действует, но заметно есть какое-то такое странное влияние. Оно не хуже, нет, оно дает эффект положительный. Я не заметил, чтобы оно давало какие-то отрицательных вариантов. Хотя, конечно, завышенная частота уже не очень, по идее, должно быть хорошо. Все-таки 300-350, вот где-то так, желательный. Ну вот, как эксперимент у меня прошло. Следующий вариант, который буду рассчитывать, конечно, рассчитаю, чтобы хотя бы было 380-370. И вот здесь вот уплотню здесь для этого аккумулятора. И вот получается так, что если мы будем использовать для конкретных случаев, то значит вот, вот такая капсула универсальная. Намотали, вставили, запаяли вот готовые изделия. Мы можем его куда угодно вставлять и уже прямо использовать. Устройство получается достаточно миниатюрное. Причем, вот если его вот так вот рассматривать, ну вот, например, вот такое вот делаем, как в ручках обычно зажим, и можем прямо там на воротник, на пояс, куда-то еще, и вот, да вообще его легко где-то вставить в рукав где-то там за поясом его просто, просто держать. Это довольно-таки удобно. Так что, если я все-таки что-то решу со стыковочным узлом, у меня еще раньше была мысль сделать стыковочный узел вообще универсальный. Вот этот торг сделать универсальным в принципе. То есть, какое-то блочное устройство, которое будет на входе, и на выходе иметь вот два разъема. Один разъем и второй разъем. И вот в любое устройство мы вставляем этот тор. И уже для чего то надо? Для того, чтобы разные частоты были. И, возможно, разная намотка. Но, тем не менее, я все-таки больше склоняюсь вот к такому варианту. На будущее. И уже стыковочный узел тогда будет позволять нам очень оперативно менять и то, и другое, и третье. Так что вот на сегодня пока все. В следующий раз я, наверное, все-таки вам что-то с посохом покажу, давно не показывал. И кое-что будет довольно-таки интересный сюрприз. Все, всем пока. Орки с гинтеном.